Всем привет, Макс Риск, продолжаем, только не понимаю. Вот, я с 2017 года, блин, три года тут и ничего не получаю. Эй, девайся, ревная кнопка. ⁇ -мо ⁇ лайк, подписка. Эх, поддержите, блин, мой запасной канал. Он уже тысячу как лет снимает, блин, а да, ничего не получается Просто пиши макс Риск или переходи во вкладку. А, да, мы с ним тут рекомендуемые каналы делаем, то есть как-то кушать такой. знаешь какой клик-клик делаешь. Офигенно, такого раньше не было. 1, 2, 3, ладно, ладно, продолжаем. В общем это начинать с моей канала некоторые друзья каналы и рекомендуем каналы, где мы с ними играем. Друзья наши в интернете. Закреплен комментарий, например, вот здесь например социальные ссылки блин что-то в палите. на тик лайк канал дискорд и все такое при этом просмотром так, показать а, что-то я конечно не понимаю ты я не показала что ли я тут между прочим декабрь а тут блин декабрь это к началу 2015 года тут октябрь но это раньше декабрь. обычно ты раньше декабрь. не понимаю теперь даже я в это снимаю блин кто не в чем дело пиши комментарий. что сына не так кто-то странный ютубер блин да э? Пиши комментариях чем дело вообще нажимайте эту функцию автоматическую установку чтобы у вас скачалась на автомате когда она установка да она будет доступна это вам ну, как мы видим сейчас, она недоступна. А мы знаем, как она выйдет, по-моему, летом. и кстати, тачки 4 говорят. Да, то я не буду споделять, только немного на макс рис, там сразу. Стрип пару там ролика, думаю, Так, давай заходить. А, блин, точно, вот уже показали. я тут опаздываю как так испугался просто так пропускаем что то снова говорят что но в тестирую только знаете для не для всех кстати на телефончика планшета экран видится очень хорошо то есть это бах, так понимаю, у кого есть планшет, у кого есть преимущество, да? А, а что у него? А, так он убийца, да? То есть, да. Сори, <сорошее> это убийца может так виде вас. Поэтому будьте внимательны, видите кого-нибудь. Если он за вами как-то следит, за вами уходит, то явно он а 100%. Вообще-то какая-то такая катка. Я не знаю, если честно, что это чувачок, да, маньяк, может смотреть два раза больше, чем обычный гражданин Офигеном. Напиши в комментариях почему у нас мало лайков на ролик Почему бы нет? Да, тут немножко проверял, у некоторых карт все больше лайков. Знаешь, ты как будто как спринтер, когда тебе глаза там... Какой -то какой -то серии, я не понимаю какую-то серию вообще -то, откроем да ты что-то что -то как будто пожал сразу аккаунт баха забанили как-то это образом сорезаваться я авторизовался был какой аккаунт может даже не авторизовался поэтому когда вы заходите в игру нажимаете эту функцию а когда вы помните да там было такое да нажать или не нажать я нажал нет чтобы попробовать и правда не вы нажимаете функции если нажмете нет она, она автоматически скажет все заново играй если нажмете да то вы сохраняет 10 тысяч кубков вроде не думал, 8 тысяч ну ладно заново играем да Напиши в комментариях когда мне вернут аккаунт вот очень интересно могут не вернуть разработчики да, они еще в отпуске уже как полгода в отпуске блин. или когда они там были посмотрелись не до сих пор не отвечает это сообщение вот покажу сейчас разработчики ответьте сообщение waves на канале макс резко и waves я там если мой друг снимает то без микрофончиком так сейчас узнаем вот 23 точка да это не то, блин, я недавно писать. то вот, блин. 80. Скоро год. Если разработчики так будут отдыхать, я буду в шоке. Чутка. Разработчик не хватит отдыхать, блин, полгода, блин, тысячу ли за дезон. А подтверждение есть тому Facebook сообщение. Точно. Покажу. Может вы не поможете, но то мне уже достала разработческая игра, грабли когда у меня были в пусе дискорд, достали блин уже шестое уровень, уже прокачался блин. Вот. Еще, ну, блин пора улучшим блин их, достали блин тысячу лет сезона, тысячу лет блин. Достал это все на разбирался блин. Раньше делал, я делал ролик платы платежные Ё -мо, что происходит. Где у нас зуба? О, ой, тут три сообщения понял. <с> <с> Только что один. Привет написал. Ой. Привет. Тут. Привет. Привет. Я не знаю, почему мне пишет. Я тут про зубы говорю, блин. Ты щелизли зубы, не дают ничего. О, зуба. А ah, да, это вроде, ну, что-то такое, не понял. Вау, как красиво, все написали, привет. Так, а вот, ну, в общем, ответьте мне в комментариях. Ну, хоть как-то, ну, не игнор, а тысячу лет. А как буду написать, вау, держи. Хеллоу Фейсбук, you no Фейсбук. Администратор Бенес зуба. Понятно, администратор, да? Хеллоу, мак риск. Мне забанили. Можно узнать подробнее? Да, вот. И привет, вот информация. Канал наш. Какой-то блин сайт непонятный. Yes, О, отлично, зайдем сейчас. Да, блин, тысячи лет. Не удалось принять приглашение. Ну, вот. Хеллоу, мне за вами по инди по дискорде. отметил что это такое? Он сообщение я не понял? Отменил правку сообщения. Хм. а сделали? Вот что я сделал? 123 канала. <laughs> да, Та же если три канала, то не ничего не поможет. если один канал, который вообще тащит троих канал. Побеждать сразу. А, а, а, блин Еще пятерку давай канал. Все, нас избили. Скажите, пожалуйста, ваш имя в дискорде Так я, конечно, хочу будущее написать. пожалуйста него. Немножко так катилось бы. Ну ладно, напишу. Блин, 2020 год. 05.07 Июль Да Июль Сегодня у нас что? Август? Не январь, февраль, март, да, март сегодня. Да, март. Я угадываю. Раньше вообще никогда не мог. О, акула, покажу вам сообщение. тан тан тан. -тан. 24 часа, блин. Не напугал ты меня, блин, а? пугает а может почитать все сообщения так так так дожди дожди тут также, же кстати <laughs> точно пранкер <мне>. покажи ему <laughs> вот не писал да. привет нужно она локс рфпс в робоксе он снимает охране он снимает охроменный fps по боксе и так не громко сказал да? <laughs> всегда ограничивает стоит все fps с этой прогой удоб бесконечности и лагать меньше мало кто эта программа рекомендую по этой скачать по этой скажи все я благодарю спасибо а кто то а, как то скачать ведь я с украины я с Украине. демку вроде бы эта штука какая-то вот не знаю и нет не такой демку что это такое напиши Расскажу. или написать расскажи ага. Я написать нужно переходи на сайт, нажимаем скачать он скачается и и откроется один пароль один, один, один. не рекомендую так делать у меня хром алло эй да просто перейди по ссылке и скачай файл 17 часов 17 минуты полчаса блин ждал ответа я тоже так на тем не нет я горю, я скачал vpm для этого ок все жду скачку как только каскать файл открой его открой файл веди один один хорошо спасибо а это ты создал эту штуку нет меня попросим мой друг рассказать безоплатно хп с поднимает бродакси полагать не будет окей okay, скачал открывает открываю спасите, да не за что оцени программу открою. Если сети сайпснился, если 30 fps и при записи всем на высшем уровне ты, ютюбер? кто я? Да, <coughs> вот он, ок. Подписка лайк, хорошо. А, Но брата, вот Подписка, лайк. Ну ок. Классный, а кого водоскласный, кстати, сейпс. по-моему, кузену подпишись. Зе, ну ок, да спасибо, стоп, забыл о моего тварилы на брата, вот. Да, это правда то, что это их не канал, не мои все, мы ж банда. назвал как подписка, лайк, также на моего одноклассника, Вот так, стоп уже, вот это вот смешно. Да, это и правда одноклассненько. Знак хватит Любишь футбол? Мяч погоняем Не. Чтобы еще тачки любишь? Ну, тачки. Макуэн, а? Не, молчи. Ну, сам напрягайся. Смотри, тачка 4 тут. Ух, да. Ну, доигралась. Эй, что молчишь? Я со стенку разговаривал. А ты тут год жить. Окей? Ничего не пишет. Сорри. Сорри. Да, вы видео. Блин, это лучше, чем играть. Ну, это и то, конечно. Скажи, пожалуйста, ваше вашего в Discord. Вот, в общем. Да. 292. Я не знаю, это правда. Так, 2, например. Твой блин не палец, блин, сам вот надо сейчас копируем. О. Хорошо напишем Хорошо, вот он. На. Ок. А ч ты испанский не понял? Ок, Хэр. Окей, okay. хорошо здесь, Хер, здесь. Аж мимо, никто не пишет, блин, мне. Что за то? Непонятно, блин, уже а, месяц назад, прикинь. Разведчик, нормально. Так, в общем, чаще снимай, чтобы время не пролетало так быстро, а то вижу один месяц и пишет мне. Что за? А, да, да, да, да. тут пишется, два месяца назад написал, а тут уже. Два месяца назад вот. Это когда я еще был администратор модератором. Да, еще остался но там уже вообще ну кто отвечает. И ну, я остался думаю да это же как-то классно. Но no, блин, нет, мне никто не любит. Тебе говорят, ты никто, все. Mm -hmm. mm -hmm. В общем, там. Mm -hmm. Mm -hmm. В общем-то, я ему написал, да, типа того. Хорошо здесь. Отвечаем. Не понял, что загружу здесь. Ок, напиши просто. Ответь ему, редактор. Перестать. Е-мое! Я офигевший. Здравствуйте, несомненно, была всякая причина, на которой вас забанили. Асея, что ты сделал? Чтобы поверить. А потом поиграть. Ну и я рекомендую еще канал Риск. Он тоже так пойдет классно. Итак, вот моя история. Я создал три канала на YouTube три учетные записи дискорда Все. Это уже 11 марта, пару недель назад, две недели, буквально три месяца пишу ему. Здравствуйте, вы можете сказать мне, когда они тут блокируют мой склад на вашем сервере? Ладно, уж ошибка у поэтому. Скажите, пожалуйста, ваш ник имя дискод? Вот управление. Хорошо, здесь. Вот он, напиши, вот он точно. Вот он по переводу. Here is it. Here is it, it is. А то испугается еще. Уж боится мне блин. На. Пусть. Хочу, блин, у тебя, блин, коллегу, блин, встретить. Так, давайте посмотрим, где не сейчас. Будет очень интересно. Тут, блин, хоть тут как-то. не это за вообще никто. Мы с ним будем разговаривать. Какой стройд, на канале? Убери его, блин. Можешь пожаловаться? Проверить встречный Давай, кстати. Это же контент геймплея. Сколько-то минут у вас съ съел? Не так много, блин. Я пытался не политься. Бах тебе. Страйк. встречи на давление да потом правильно сообщим ну это же игра блин какие блин скандалы с ним блин какие блин скандалы блин Я что разбрасываем правильный стрек вот прямо сейчас зайду закончу ролик и сразу будет проверить встречи на сказать того-то да вот блин подскажите вроде бы на школе в виде блогера не учили это, вот, вот блин их норч" проходим дальше а ты блин стой стой есть как один человек игнорчик ты кто такой давай игнорщик понял то есть тысячи модератор игнорщик модератор Администратор, администратор, блин, ты к сумасшедший. Да. Я не знаю, сколько ему лет, реально? Вдруг он у меня старший, младший. Как ты лет, брал? Как узнать? Ой, блин, ты реально делаешь это. Сумка. Как ты лет? Да, с ранча... В общем-то, скорее всего, школьник, я чувствую. Больше я вот такой. Подневично мне хватит. Все, хватит. Напишу с жалобами, кстати, стал. Теперь уже начинается школьник нападать. А я знал, А я тоже, конечно, хотел что-то купать. Ой, что я умею. Такой надули с маком. Теперь я буду дули с маком. Давай, я не в школе. Постави, да? Офигеть. Давай же. Ладно, назовите мне... МР4. Вот так вот, вообще мне так сильно, слушать А напишите в комментариях, как он тебе МР4. Если такой канал. Анто... Вот сейчас занится топчик за Да. Теперь, чтобы карму повесить, снимай больше роликов, желательно значит, с качеством. Ну, как я вижу тебя, вообще уже уже типа того. Ну, ладно, без качества бойдешься, да? А бойдусь, подписчики. Поэтому количество, давай. Больше роликов, больше роликов. Два раза больше роликов, чем два канала. И три, чтобы ты победил этих, блин, да? А четыре, чтобы ты мировый рекорд поставил. А ТО вижу один канал, который победил три канала наших может даже шесть канава видимо кто знает бро прикольно мне нравится их щепотком Фак, ладно. Всем всем просмотр, Макс Риск, всем учи, пока, лайк, подписка на канал Макс Риск.